Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И это видео о карме. То есть, ну, многие рассуждают о карме, но как она работает, в общем-то, мало кто понимает. Я же это понимаю следующим образом. Есть такое мнение, что если карму отрицать, то она тебя не затронет, и соответственно ты как бы выпадаешь из-под ее действия. Ни хрена. Очень даже затронет и очень даже не выпадаешь. Вот. Это все не так работает, как я это вижу. Смотрите, но тем не менее, можно ли вот эту карму действительно исключить? Можно. Смотрите, вот, наверное, многие из вас <coughs>, знакомы с такими случаями, как не раскрытое ограбление банка, допустим, или не раскрытое убийство вися глухарь. Ну, есть же эти случаи? Есть. А скажите, как это произошло? Человек просто отрицал закон, да? Следственные мероприятия, камеры, генетику, да? Какие-то вот биометрические данные, по которым человека нашли. Понимаете? Одним отрицанием, вот даже не просто не обойдешься, а это просто глупо. Отрицать вы не отмените наказание, вас найдут. А чтобы вас не нашли, нужно совершить определенные действия. Потому что грабитель банка, да, или убийца, в данном случае, он совершил определенные действия, чтобы не быть пойманным. И, соответственно, последствия он никакие не понес. Понимаете? Он карму, вот это последствия от себя отвел. Но для этого нужно совершать действия. Поэтому, если вы хотите, чтобы карма вас не коснулась, вам нужно будет совершить определенные действия, вот так вот. Но здесь могу привести то, что срезонировало лично мне, как пример. Это, например, у Кастанеда есть как перепросмотр. Когда он говорил, что вот орел, он сознание человеческое, как бы, как бы, условно, это питание для орла, что он вот отделяет сознание от тушки да, человеческой и как бы им питается. Ну, якобы питается. Непонятно, для чего оно ему нужно, но для чего-то нужно, видимо. Вот. И совершив перед Перепросмотр, то есть предоставив суррогат вот этого осознания опыта жизненного орла, человек может, соответственно, мимо орла улететь в свободу. Вот. То есть вот эту самую карму от себя отвести. Вот эти последствия быть съеденным орлом, разложенным на атомы быть вот. Вот. То есть нужно будет совершить определенные действия, а не просто. Тупо, по-детски, голову подъял, под одеяло и все отрицать. Ну, на этом, друзья, видео завершаю. Господа автономы лица с нейтратиционной пищевой ориентацией до следующего видео.